Всем привет. Как и обещал, э, записываю видео на женскую тематику э, борщ или путешествия. Часто сталкиваюсь с таким моментом, э, после э, когда даю я информацию людям, то есть в основном женщинам, э, посмотрев, изучив все, э, слышу такой ответ. Мне нужно посоветоваться с мужем. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Слышу в ответ такие э, слова. Мне муж сказал, это не мое. Э, не здесь надо раскрывать свой потенциал. Потенциал твой стоя у плиты варить и борщ. Ха. Обращаюсь к мужикам. Э, не будьте эгоистами. Дайте своим женам, э, девушкам раскрыться вырасти как личность попробовать свободу дать им я не говорю что там вообще. свободу, а, свободу выбора делать не ущемляйте этим а, рано или поздно она все равно это сделает но она сделает а, на зло вам а это плохо будет а, собственно Почему это вообще я веду? Недавно общался с женщиной. Она посмотрела ролик. Я давал ей ролик посмотреть. Да, все интересно. Она говорит, но ну, у меня нет времени, потому что я, не надо варить. Щи, стирка, уборка и так далее. Муж мне не разрешит. Ну, я, как говорится, вернул женщину с небес на землю. То есть, в моем понятии это правильное действие. Сказал, так это нормально, у нас много людей, которые совмещают, делают, потому что у нас работа через интернет. Главное, ваше желание. И спросил про цели. Какие цели вы вообще преследуете? Какие цели? Она говорит, путешествовать хочу. Путешествия. Я говорю, так да в чем вообще причина, проблемы какие-то? Ну, она и сказала, домашний обиход. А, просто обращаюсь да, к мужикам. Мужики, дайте свободу своим женщинам. Цените их, Уважайте пусть занимаются, потому что если человек как личность не растет, он угасает, распознаются семьи, браки, недопонимания в семье происходят, не допускайте этого, самое важное это ячейка общества, вы сами это знаете, работа работой, а личные, личные отношения это совсем другое. Собственно, вот, и, ну, договорились, да, она, она зашла, она зашла в бизнес. Вопреки своему мужу. Вот это уже на зло называется, не надо этого допускать. Я, я обращаюсь ко всем. Захотела, пусть сделает. Собственно, все. Заканчиваю видео. Следующее видео будет тематика. Еще не решил какая. Поставлю интригу. Всем, всем хорошего дня, солнечного настроения. Кому... Тема близка, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, цените своих женщин. Всем пока!